Любой человек, хоть сколько-нибудь знакомый с иудаизмом, знает, что евреи ждут Мессию. Ждут очень давно, еще со времен Моисея, уже почти три с половиной тысячи лет. И у нас у евреев есть даже такой анекдот. Представьте себе будущее время, пришел Мессия, все евреи собрались к нему, он смотрит, все ли на месте, глядь, нету Авраама. Послали за Авраамом, приходят к нему. Авраам, ты что, Мессия пришел, все тебя ждут, давай. Да-да, сейчас иду. Пождали еще, опять нет Авраама. Мессия снова посылает к нему людей. Авраам, ну ты что, Мессия же пришел. Сколько можно тебя ждать? Он говорит, да-да, сейчас приду. Опять ждут. Весь Израиль, Мессия, нет Авраама. Посылают третий раз. Уже строго и говорят, Авраам, что такое? Давай быстрее. Да-да, иду, приходит. Мессия ему говорит, Авраам, как тебе не стыдно? Столько много народа и так долго тебя ждут. Авраам отвечает, кто бы говорил. Это показывает, насколько долгожданен для евреев Мессия. Но вы знаете, Новый Завет утверждает, что он уже пришел. А апостол Петр получил такую информацию от своего брата Андрея. Андрей повстречал Иисуса и говорит своему брату, тогда еще Симону, будущему апостолу Петру, «Мы нашли Мессию». Другой будущий ученик сказал следующее. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 стих. Филипп находит на Фанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей. В законе и пророки и Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Долгожданный Мессия пришел. И, конечно же, всякий правоверный еврей должен прийти к нему и поскорее. Так почему же тогда сегодня словосочетание «еврей за Иисуса» звучит немного странно? Более того, некоторые евреи даже считают нас, евреи за Иисуса, предателями. В чем же дело? Ответ простой. Все дело в давней истории отношений между евреями и христианами. История это ужасно. Церковь преследовала евреев многие века. Христовые походы, инквизиция, погромы, море, океаны еврейской крови было пролито с благословения и одобрения церкви. Холокост. Ужасы фашизма 20 века. Это прямое следствие многовекового христианского антисемитизма. И как же евреев следовать? За таким с позволения сказать Мессии? И тут есть ответ. Все дело в том, что евреев преследовали и убивали христиане, но никак не Иисус. Иисус никогда, вы слышите, никогда! не одобрял убийство евреев. Никогда не одобрял гонения на евреев. Наоборот, он так любит свой народ, что отдал жизнь за него. Это лишь негодяи и мерзавцы, прикрываясь именем святого Мессии, делали свои ужасные преступления. Слава Богу, после Холокоста Весь мир осудил то, что сделал Гитлер с евреями. Католическая церковь покаялась и даже открыто признала, что преследование евреев – это была ужасная ошибка, что все это было против воли Божьей. Сегодня во многих странах мира евреи и христиане живут рядом мирно. Сегодня можно хотя бы попробовать – беспристрастно, честно, спокойно рассмотреть вопрос, а не является все-таки Иисус Мессией? Не является ли это Божьим путем для всякого еврея найти Мессию и следовать за Ним?